мотиваторов опять огромное количество опять же это все я натыскиваю для того чтобы промотивировать тех которые недостаточно мотивированы ну, мне что тоже это интересно и показать ближнему Но... окружению себе самое главное в и прекрасное в самопознании в саморазвитии это то что ты это делаешь и для себя и для окружающих жить тебе это интересно искать что-то находить вот. Мир выглядит, опять же, по-другому, и он всегда выглядел по-другому, и подтверждение подтверждение огромное количество э, э, фото кино, кинодокументов, э, да? Геолог, геолог СССР, 1950-е годы. Ну, вот такие пироги, Классный видите? геолог, по вот. вот, почему, опять же, вопрос возникает... Э, если он ходит по какой-то территории, где-то там в тайге, в каких-то джунглях, каких-то этих самых, где-то еще в этом самом, ну, достаточно, в принципе... Карабин, двустволка. Да, дробовик какой-то, да, какой-то карабин на худой конец. Или, как этот говорил покойный этот, геолог этот очень известный, подзапамятовал уже, вот, с этим, с ТТшником или с парабеллумом, да, а со Шмайсером, со Шмайсером или с этим, с ППШ, зачем? Автоматическое оружие все-таки. Ну, понимаете, зачем? зачем это нужно? <свят> понимаете, это, значит, была неизведанная территория, на которой жили какие-то опасные племена. Другого объяснения нету, зачем нужен вот этот... ППШ, который расходуют патроны просто да, да, охренеть, и очень не этот самый, ну, в, а, ну, как боится вот это песка всего вот это сырости и все такого прочее. А дробовик-то по большому счету нужен, что, пугануть, потому что медведя ты им не убьешь, а выстрел в воздух испугается, шума убежит. Тут пугалка, а вот это ну, в общем, давай а это... это автоматическое оружие именно для убийства, причем для массового убийства, для очень быстрого убийства э, тол толпы каких-нибудь э, людоедов. Метод кислородной терапии в Челябинской городской больнице номер один. Ну, даты не знаю, вероятно, 80-е, 70 -е. Вот так вот. А то... так что привет, озонотерапии ну да. а и прочее. Это что-то этим... что такое новое. новым открытием 22 века. Все это было, э, ну не буду говорить, что это высрано было. Это все массово использовалось в советское время, глубоко застойное. При Брежневе это было, или при Хрущей это, или при Сталине, это не суть важно. Оно было, я помню прекрасно, какие были э, начиненные э, вот этими кабинеты были, да, Физиотерапии это называлось. Ну, в общем масса там, э, ультрафиолетом облучали, газами там всевозможными обрабатывали для этих самых, да. Младенцев помещали вот эти вот недоношенных, маленькие такие, это не в Америке было придумано. Это все было в Советском Союзе вот И опять же, это не супер что-то сверхсекретное, а так сказать, для, для люда, для народа. Для массового именно использования в обыкновенных поликлиниках, в том числе обычных районных там и все такое прочее, понимаете? Вот эту, эту юмористическую фотку нашел. Ну, подразумевается, что это макет для детального изучения оружия, ну, чтобы понять. Вот, ну, вот, вот это там такое объяснение. Ну, я, я, я смеялся... Вот. А это что, объяснение? А это э, макет для больших людей, но для детей больших людей. Ну, или игрушка, или макет, действительно, да. ну, чтобы не выстрелил. Игрушка. На, уч на учениях, может быть, даже в солдаты на учениях, но ну, большого размера. Бегают там с ними, ну, смешно, для изучения этого самого оружия. Первый мини-коптер с дистанционным управлением, 1941 год. На проводе еще, ну, блин... Летание. 1941 год. Что вот туда, такие вот пироги, Добавить только радио эту самую станцию какую-то, чтобы радиоуправление было. И все. А если учесть, что это возможно было по одному проводу, вот, что это из земли он запитывался, всего-то навсего нужно было бы, чтобы, как в мультике, помните, летающий корабль, вот, как у этих бензомашин советских, да, чтобы обязательно телепалось какой-то э, железный этот самый, ну, для контакта, для заземления с землей. И все. И можно летать, и не заправлять не нужно, не перезаправлять, не... Это очень интересная фотка. Плавучая пристань в Астрахане. Это, видите, такой еще какой-то... Бетонную... Каргакульт. Культ На... На бетонную... Почему она? Она деревянная. Плавучая. А деревянная это. В да? этом тоже и дело. Что она как лодка. Лодка-дом. Она приподнимается, если вода эта сам приходит. Это что-то какое-то либо каргакультное что-то, либо вот какое-то воспоминание об ну корабле. В Вайтмане, плавучий он, летающий ли он. Mm. Не ну, это ж мы вот показывали когда-то эти самые, да? Ледяные корабли, ленд-лиз это самое привозили нам там. И бетонные, бетонные какие-то, когда да. стали не хватало. Ну, это вот э, вкратце там внуки-правнучки Андропова в Штатах живут, неплохо себя чувствуют, Вот почему-то они даже не поменяли фамилии. Вот. Тут они же пишут, что две дочери Кастера и родная сестра Фиделя живут в Майами, сын Хрущева уехал в США, внука и правнук Сталина живут в США. Дочь и внучка Горбачева живут в Германии. Ну, в общем, нормально себя все чувствуют. А тут как на работе пахали, блин, на страну, за страну, типа. А этих всех нормальные условия переслать успели. Воздухоплавательный парк. Вот здесь, собственно говоря, вот как мы показывали на предыдущем стриме, вот этот якорь, который я говорил, он не морской. Вот, потому что им пользоваться нельзя в море. Вот. А вот как для воздухоплавательного судна Цепляться за какой-то за какой-то э, какой какой крюк вот. И чтобы э, вот этот э, дирижабль или еще какое-то летающее судно Чтобы оно зафиксировало. Ну да, далеко не этот самый Притянуть, короче, на якорь поставить Серьезный да? сэм, У нас также плавучие есть ресторан в одной Ну, про плавучие эти пристани Приставка ПЗФ, предназначена для макросъемки, 1984 год. Вот. А я вот макросъемку сделал первые 2020 ну Первым, наверное, да, году? в том году mm -hmm. все-таки. Вот так вот. Когда это еще было реализовано на пленочных фотоаппаратах. Следующий этот, как она? Вот зенит какой-то, зенит ТТЛ, наверное, или еще какой-то, который дико, конечно, дорогой был. Вот, ну, все упиралось в эту пленку, которую подгоняли, конечно, очень некачественную. Ну, это, в принципе, тоже из самое, этой да. же оперы. А тут год. А, нет, тут тоже года нет. Ну, в принципе, да, понятно, что это. Что-то типа застоя. 70 ну, 70-е-80-е, ну, что-то да. типа этого. В 60-е вряд ли, потому что все-таки одежда немножко этот самый. Вот, ну. Ой, Опа, видите, какие дружочки, а пирожочки эти, прямо ты что, прям сами эти родственники ближайшие, Путин и Кучма в Артеке, в Крыму, июль 2001 года. Видите, вот, видите дружба какие, навек. А. Через три года морда это... Э, Чмо это. Ю, этот, как его, блин, назвать? не это он еще что-то самое начал. При Кучме ну это начал, да, но... за остров, за какой-то этот а, самый. Этот, гадить ну, начало да. эта гнида. Леня. Это же это Кончелыжный. Тоже, ну, я уже сразу же перепрыгнул на этого самого, на ющин а, Разобранные стиральные машины на заводе электротехпром Москва. Вот это опять же про вот эти склады, техники, в том числе, как ее назвать, бытовая, да? Да. Бытовая. Ну, ну, Вот видите, огромное количество. Просто перепроизводство не нужно для того, чтобы отдать людям. Нет, нельзя, значит, надо продавать. А тут же как раз, ну, это не будет же после перестройки началось. Как... Да нет, это современное. Современное. Ну, ты буду, видишь, да? какие машинки. Вот эти вот. Ну, ну, это просто, сверху. видите, как говно накидано, чтобы или это он, или сразу или быстро утилизировать. Русская и немецкая актриса театра и кино Ольга Чехова, 1943 год. Вот. Ну там все хитро же сделали, что, опять же, когда она, когда она успела быть русской, вот, там хитро сделано, что вот типа при э, царизме еще, да, до революционной, она была в России жила, а потом вот переехала в Германию. Вот, ну актриса, вот она и русская успела быть, ну это в 17-м году там, да, это все было еще. Ну, в 43-м 43 году явно не 80 лет. Ну да. Станиславский каньон в Херсоне. И вот я точно помню. Ну, туда молния, удар молнии похоже. А точно я помню такие, я видел э, кору дерева упавшего уже гнилого. Срываешь, и там вот эти вот червячки прорывают. Точно такие же узорчатые таны. Кань каньоны. Ага, каньоны в дереве. Старая техника на заводе электронных э, отходов, отходов в Инне. В Инне. Вот. вот тут Никакой даты нет, ничего, но смотрим, да, фотка ну, цифровая, видно. То есть это не делалось тогда, когда были вот эти компьютеры. А это ну, 90-е, начало 90-х, середина 90-х. То есть это, ну, просто я вывод делаю, что это сфотографировалось вот сейчас, недавно, потому что цифровая фотография хорошая, качественная, э и их до сих пор разбирают. Вот это дерьмо 30-летней давности. Вы понимаете? Клавиатуры вот эти вот. это тоже Сколько такие их было произведено? О, да, сколько их было. Вот эти лежачие э, блоки питания, которые вот так вот лежат. Не вот так, как сейчас стоят. Ну, а вот кор так. Корпуса лежачие, эти самые системы 2022 год. Ну, там, плюс-минус, там, даже 10 лет даю э, фотографии этой, допустим. Вы даже большинство вообще не знаете, что были такие десктопы, лежачие эти самые э, системные блоки. Вот. А это было... Э, в начале 80-х. Вот. И сколько этого э, хлама, что его до сих пор не переработали? Ну, когда-то... Сейчас это хлам, но а когда-то это... это была техника. Да, да, Миш. Олег, а это получается, собираясь каждого жителя снабдить вот этим всем, но не дали... О, вот так вот дали. Получается, да? для каждого давно было. В то время! В то еще время, Миш, представляешь? Вот эти 90-е... Вон, горы клав. Все это было материализовано, создано и должно было. И видите, почему до сих пор их не утилизировали? Они у этих подлюг где-то mm. числятся на Записано. балансе. А, Понимаете, их просто так нельзя. Пять бабки это какие-то там. Вот, потому что ну, за это ж наказание, да? Он, он даже этому самому сатане пришлось застрелиться, да? Вот, такие пироги. Телевизор Неман или Неман, 60-е годы. Вот такой вот телевизорчик. Ну, там сейчас будем клацать, интересно, эти ракурсы. Вот, это все самое интересное. Переключение с 220 вольт на 127. А я помню еще вот эти старые розетки в, в старых домах, где вот этот переключатель был. Вернее, не переключатель, а показано, что они могут и на 220 и... Сколько вот не помню, ну вероятно 127, 127. Ну, да, ну я помню конечно ну, хорошо этот тем самый. более помнишь. Вот. Поначалу вообще же было 127, я этого момента не помню, я застал время когда переводили на 220, а поначалу техника была 127, вот это то что я помню, а я так подозреваю, что до этого была просто постоянка была, как и должна быть. Вот. Ну а потом вели вот эту вот переменку. Но это после специальной военной операции, которую называют то ли там Вторая мировая война, то ли еще какая-нибудь разруха. Часть вторая, которая длится до сих пор. Никак, вот. Причем, вот стаканница. видите, это как было этот самый еще по-человечески делались. Да, вот он предохранитель. Съемная такая колодочка, и в ней вот внутри вот этот вот предохранитель Само, был. Ну, с, на, на, на первых этих, впервые еще или в вилке, или в розетке даже еще должен. Ну, типа, может быть. А это вот, чтобы ничего там дальше не погорело А где сейчас предохранитель? Да хер знает, где внутри, если долбанет, пока до него дойдет, все выгорит. А и нету и уже нигде нет. этих самых. А если вообще есть, сгораемых этих самых или заменяемых или отключаемых предохранителей просто уже не делается. Ну вот какие сколько управления, частота када, размер по горизонтали, размер по вертикали, частота строк даже можно настраивать. Ну вот. А если помните, вот Саша говорил, да, вот помните, как он говорил, почему электронная пушка, все такое прочее, да, вот она, пожалуйста, видите, подстройка была частоты синхронизации, да, частота кадров, частота строк, вот, то есть вот эти вот размеры, то есть, в принципе, это вот для того, чтобы можно было чего-то генерить, материализовывать, вот, ну, а потом это просто как... Ну, тоже как оружие сначала Ну, применять. да, а поначалу это задумывалось, это дьявола. людям показывали, да, не у всех складывались образы, не могли по... по... Ну, видеть эти образы, поэтому им транслировали картинку, вот стакан с водой, ага, воды хочешь, вот стакан с водой тебе показали, все, опа, И оно э, в другом устройстве, которое было э, не телевизором называлось, а наверное э, теле ну как вот остался, показывает, да. вот. а это те... телематериализатор теле производитель, вот крутишь, вертишь, страливали там, что тебе нужно, да, а корочок какой-то там или там яблочко какое-то, да, или Бутылку шнапса какого-то. Опа, увидел все это дело. Оно синхронизировалось и где-то воплотилось. Да, Мишу там, ага. Я тут хотел сказать, видимо, тот ужастик шапанский про тетку из телевизора, вылезающую и хватающую на реальных событиях основан. Что ж это он, интересно, там заказал, да? Вот. Вот видите, я так, видите, сейчас как оно пришло из потока, что было два устройства, понимаете, входящий и исходящий, то есть на одном заказываешь, крутишь картинки, да, они меняются там, не тебе транслируют их с этого, с телецентра, а ты подходишь как к телевизору, меню. вот, как меневка, да, и крутишь там, регулируешь, да, регулируешь, что тебе нужно, покушать, попить, шмотку какую-то одеть там, от солнышка прикрыться, да, или обувку какую-то, да, Выбираешь, нажимаешь, и оно раз, и вот где-то в каком-то там углу, или где этот самый, оно там материализуется. Вот, это тот вообще для 60-х годов. 12 предусмотрено каналов, вот переключатель. Ну, как минимум. Как, как часов, как этих самых. Какие, блин, эти самые? Программа 1, программа 2. Ну, вот. Самое крутое 80 время, 80-е 80 годы, блин. в Москве было 4 канала. В Москве это, в столице, понимаете, до последнего времени советского. А почему-то было 12 этих, ПТК это называлось. Ну, и, и тогда было, и вот сейчас и тогда получается было 60. -е. Вот это вот такая, да, интересная фотка. Разводняк. Физер Кастро и Гевара в тюрьме Мех... Мех... Мех... Мехико, 1956 год. Ну вот у меня возникает вопрос, что их фотографировать? Ну какие-то... Об обычные просто не Граждане, никто, да какие то этот вопрос... или какая-то это самая. Ну, тюрьма там какой-то. КПЗ, короче. Этот вообще до да, Гевара. Э, то есть получается, тогда начинали нагнетать этот самый, что это вот борцы за революцию, все такое прочее. В 1956 году. Когда она там произошла? Хрен знает, когда... Взяли здесь каких-то субъектов вот, и начали их прокачивать. Ну, все как обычно. Ну, про этого самого... Вообще-то известно, что он из очень небедной семьи, да? Костров, э, да, Федя Костров. Чи, про Черевару точно Чивара не, не доктор. помню. Ну точно не. А, ну а, тоже Он не доктор. бедный. Да.